Бывает, что в жизни происходит самое плохое – то, чего ты не ждал, то, к чему ты не был готов. Жизнь играет всегда по своим правилам, и ты не можешь этого изменить. Проблемы, неудачи, падения – это часть этой игры. Бывает очень тяжело идти в одиночестве и темноте, и самое страшное когда ты теряешь веру в себя это очень страшно когда не уверен что справишься и когда нет настроения и кругом дискомфорт это вызов жизни однажды я увидел нечто удивительное на асфальтной дороге в одном месте Прямо из асфальта рос цветок. Я не поверил своим глазам. Ну как такое может быть? Хрупкое растение пробилось через толстый слой дорожного покрытия. И мало того, этот цветок раскрыл свои бутоны к солнцу и процветал. Разве это не чудо? Рукий цветок пробил мощь асфальта. Боль и дискомфорт ⁇ это испытание твоего характера. Если тебе сейчас тяжело, знай, это испытание твоего характера на прочность. Сможешь ли ты пройти через грязь и не утонуть в ней? На что ты готов ради своего счастья? Бывает так, что нужно пробить себе путь. Это нелегко, это больно, это страшно. И это та цена, цена твоей мечты. Пережитая боль и разочарование, это именно то, что сделает тебя человеком, который сможет осуществить твою мечту. Тот опыт падений, трудностей и неудач закалит твой характер до необходимой степени. Понимаешь, ты не сможешь, ты не сможешь начать процветать, пока не прорвешься через эти трудности, как то семя, попавшее под асфальт. Чтобы жить, путь только один. Если трудно, не теряй веру в себя. За этой преградой ждет твое солнце. И весь мир ждет твоей красоты. Говорил Дмитрий Новый, пришло время процветать. Thank you.